Вот листая альбом о прошедших годах вспоминаю прошлых дней безвозвратно ушедших уже навсегда и наверное только сейчас осознаю понимаю как же ценно все то что уже не вернуть никогда всем друзьям освещается песня которая Тем, кто смог продержаться, пройти сквозь преграды года. И для тех, для твоей дружбы еще берегут, не забыли. Я колени пред вами склоняю, так будет всегда. Во имя чести, без грамма лести, Вот эта песня на этом месте звучит для вас сейчас в прервате. Просить не надо для тех, кого мы выбираем сами Для вас, друзья Для тех, кто вместе, для тех, кто рядом Кого о помощи просить не надо Для тех, кого мы выбираем сами Для вас, друзья Как порою бывает, беда в твоей двери стучится О а проблемах своих забывает на помощь спеша. и в любую погоду придут несмотря на ненастье, что поставить плечо не позволит качнуться назад во имя чести без грамма лезьте. вот это просить не надо Для тех, кого мы выбираем сами Для вас, друзья Для тех, кто вместе, для тех, кто рядом Кого помощи просить не надо Для тех, кого мы выбираем сами Для вас, друзья Во имя чести, без лести, Вот эта песня на этом месте